Привет! Вчера тут случилось что-то неожиданно приятное, но обо всем по порядку. Мы, как вы знаете, собираемся в небольшое путешествие, в отпуск, на Пукет, в Караби, всей семьей ехать. И к этому отпуску я хотел себе взять какую-нибудь экшн-камеру, чтобы можно было делать подсъемку там, из воды, заодно что-то на нее быстренько сказать. Я рассматривал GoPro, цена кусается, но в общем думал, думал, думал. И тут вчера, прямо во время прямого эфира, к нам подошел один из наших подписчиков, зрителей и... Подарил экшен камеру Подписчика зовут Анатолий, а экшн-камера сейчас покажу. Экшн-камера DJI Action 3. Новая, красивая, абсолютно стопроцентный аналог GoPro. Я просто очень удивлен, очень рад. И Анатолию спасибо. И сегодня мы эту камеру будем как раз тестировать и заодно прокатимся по делу в ТУКОМ. Ну и что проверяем, если э, с картинкой я знаю что от этой камеры ожидать, то звук нужно тестировать и слушать, и вот если сейчас слышно вполне себе нормально Главное, какой звук вот сейчас, когда вот так вот ходишь просто с камерой. В общем, во влоговом режиме. Прием, прием. Интересно, как нас работает. Переход со света ну, в относительную темноту. Потом посмотрим. А еще, как она отрабатывает. Перепады света. Цвета, точнее, цветовую температуру. Разные формы освещения. Ну и, конечно же. Как слышно, говорение с другой стороны камеры. Лучше, чем с этой, или нет? Кстати, может, надо говорить вот так и погромче, и тоже будет нормально слышно. Между тем я в тукоме и мне здесь нужно найти еще один телефончик и еще один телефончик для одной из дочек. У одной есть старый мамин iPhone 7 Plus, вот надо такой же купить теперь для Златы, чтобы они были одинаковые. Ну либо 8 Plus. Где тут у них? Есть бэушные, старые телефоны, айфоны. Почему либо 8+, потому что они 7+, визуально похожи. Девочки же двойняшки, им надо, чтобы было все одинаково. Я смотрю на вторую айфон. 8+, 8+. 8+, мне нравится? И 7+. О, я имею в виду айфон. О, ну, прям как хотелось. 256. Yeah, ну вот, в общем, на самом деле полностью устраивает. Кроме 64 гигабайта. Тоже брудок тред. Похожий, только черный экран. А у яны белый. Вот если бы она такой же нашла, 256 гигов, вообще было бы идеально. Цена. Цена. За 256 она сказала, будет стоить что-то там 11 с чем-то. По-моему, дороговато надо это скидку ну и на этой лавке не оказалось Она сказала, так сейчас приду принесу и ушла я так понимаю как у них тут в ту обычно работает пошла искать по другим лавкам у кого найдет с тем договориться принесет сюда я мог бы и сам конечно обойти все ну ладно пускай сэкономит мне время розовый он ливан чомпу вот прайс под исходно Okay, Долго выбирали, выбирали, в общем, в конечном итоге выбрали 8 плюс 256, ну 10 500, ну, она сначала за 11 предлагала мне, но немного скинула, окей, okay. ну я думаю, думаю нормально. Кое-что осталось за кадром, а сказать об этом стоит. Я, конечно же, не схватил новый старый телефон и не убежал с ним. Без проверки, все-таки б/у телефон нужно проверять, мало ли что. Ну, в первую очередь, в настройках посмотрели, все ли соответствует заявленным характеристикам. iPhone 8 Plus, 256 гигов, это окей. Конечно, оно могут умельцы и перепрошить это все, поэтому нужно еще сверить по коду индивидуальному, уникальному. Вот по EMA. Видим мы здесь, открываем слот. Вот, на слоте здесь также на, на, должен быть написан имей, ну, случае, у восьмого айфона точно. Ну, поверьте на слово, там мелко-мелко он есть. И раз уж открыли, то заглядываем внутрь, на внутренней части, если вот так вот под углом посмотреть вот сюда, то там если есть красная точка, то значит в телефон когда-то попала влага, то есть он был утоплен. Просушен, но работает, но в общем любой сервис, открыв его, увидит красную точку и скажет, о, у вас была вода. Точка появляется один раз и остается навсегда. То есть вот это проверяем, ничего нету, не был утоплен. Это на айфонах так. Ну и самое главное, на специальном сайте imaycheck.com, вот на нем. Вбил имей и открытая база данных выдала все, что знает про этот телефон. Сверяем тоже, да, 8+, все верно. Первый раз включен в ноябре 2017 года. Ну и самое главное, на самом деле, что я здесь посмотрел, это вот этот статус Unlocked, он не заблокирован, то есть не было такого, что там телефон был украден, либо потерян, и хозяин его удаленно заблокировал. Чем чревата блокировка, что если мы, даже если он сейчас работает, но мы его сбросим на заводские настройки, чтобы установить свой аккаунт, он не включится, вот. Поэтому это проверил точно и, ну и вообще визуально, как бы никаких ходцев, общались с ним, обращались с ним очень-очень бережно и даже тут установлено такое очень толстое, не знаю, как вам видно, очень толстое стекло защитное, что тоже в плюс. Кажется, в общем удачная покупка. Я думаю, ну девочки маленькие на самом деле, как бы. ему айфон чисто, потому что он очень большой и много памяти в нем, и он достаточно быстрый, игры не будут тормозить, в общем это приоритетно, не то, что это iPhone. вот, и надеюсь восьмерка старая, но на пару лет им хватит, а дальше уже там они уже будут сами выбирать, какие им телефоны надо, вот, здесь еще со, со всякими штуками отдел клевыми, которые мне нравятся стабилизаторы крепежки о, петлички ну, кстати, вот это хорошее, это вот аналог аналог Pod, да, если горилла-под дорогой, то можно взять дешевле. В общем, хороший, но со временем тут ножки перетираются у него. И надо быть аккуратным, камеру не уронить. Еще небольшой кружочек по торговому центру, но этаж выше поднялся, ищу пауэрбанк. Э, ну, я ищу конкретную фирму Anker. Мне нужно с, там многоватный, желательно там в районе 60 Ватт, чтобы он был и больше. Закрытый отдел DJI. Репэр. Вот здесь я, кстати, все паяю. Если мне что-то надо запаять по-быстренькому, любую штуку сюда к ним в этом сервисе. Я мог бы заказать этот Powerbank Anker. Я не помню, там 737-я модель. А мог бы заказать, но просто нет времени. <laughs> он не успеет прийти до отпуска. Надо именно с собой в поездку взять, чтобы уметь, успевать быстро заряжать телефоны. Так, значит... Первый этаж всяко-разно. Второй телефон. И третий этаж в основном какие-то ремонтки и системы видеонаблюдения. А, четвертый этаж. Ну, тут уже всяко всячина, Плюс вот принтеры, кресла компьютерные, столы. Прикольный. То есть он еще поднимается по высоте вообще клево. Такие вот развалы. Всякую мелочевку поковырять. Ну, и само собой, ноутбуки, Да, тут пауэрбанков, ну, хотя вот тут может... Навряд ли. Это такой хороший пауэрбанк, что навряд ли в таких развалах он будет продаваться. Он достаточно дорогой. Вот. G.I.B. Мой любимый магазин. Несколько ноутов здесь покупал. Где он? Вот тот, на котором я сейчас монтирую, здесь. Танин ноутбук тоже куплен здесь. Да и вообще, те компании, в которых я работал, в большинстве своем мы заказывали оборудование. Ну, компьютеры все. Здесь в G.I.B. у них есть онлайн магазин и, и, и по стране во многих торговых центрах Вот такие вот сами отделы Можно как готовы купить, так и собрать Смотрите, какая красота да. Нормально Криво, когда родители работают в компьютерном магазине и Можно прийти и поиграть в волю Заодно как будто представляешь игровой компьютер Товар лицом Выше там Мистер Диайвай. Все для дома. Все за копейки. Ну и еще, наверное, репер центр Чисто ремонтировать здесь компы свои. А, да, еще здесь отдел. Пару отделов игровых. Со всякими дисками. Со всякими фигурками. Вот эта тема. И с игровыми устройствами Приставками, кстати Кирилл себе хочет Steam Deck Есть тут? Steam Deck, ну так, чтобы понимать, что по чем Как есть, мячом. Это не Steam Deck, это не ND Switch 6500 Нет, здесь нет Steam Deck Погонять можно ну и все, дальше ничего нет. На выход. Ребенок будет счастлив. А может и нет, потому что это означает, что я заберу у нее свою планшетку. На самом деле смысл этого действия в том, она пользуется планшеткой моей. А я не могу ей пользоваться в это время. И смысл действия в том, что я просто ей даю телефон, чтобы у нее уже был со своей сим-картой. Вот, а, Но ну, она мне эту планшетку не занимает тогда. Ну, и чтобы резюмировать, я, по сути, переплатил 2000, на 2000 больше, чем рассчитывал, но это плата за объем, поскольку 64, как ни крути, ей будет мало, особенно мы посмотрели в телефон, который есть у Яны, там у нее, здесь 256 его у нее занято 170 с чем-то на игры, на все, там только геншим 22 гига э, весит, поэтому решили, что Zlaty тоже надо, как минимум такого же размера, 64 просто не хватит, ну, что ж. Пришлось там на 2000 больше потратить, зато, надеюсь, надолго. В проводах ковыряются переукладчики. Кому нравятся потайские провода и вы хотели бы, чтобы их не снимали, поставьте лайк. Еще одну вещь забыл попробовать. Широкий угол. А точнее супер широкий угол. Хохо. По-моему, вообще огонь. О, реклама Рамаяна, аквапарка. Скидочный код для бронирования билетов на сайте в описании к этому видео традиционно. Я бы так еще в первый ряд и спорта мы Слушайте, ну какие различия? На самом деле, да, видно намного шире и круче, мне кажется. Такой широкий, необычный угол, интересный. Но минус от него, от этого широкого угла, то что все детали очень мелкие. Что хотелось бы, может быть, разглядеть. Значит, иногда нужно... Я здесь не просто так остановился. Посмотрите, какой красавец конда Это Ривьера Ocean Drive. Буквально недавно он закончил строительство. И вот на днях его заселяют, уже сда сдают, принимают, заселяют в общем вот в этот местный процесс. Если у вас есть интерес, если вдруг вы переезжаете в Таиланд, у нас есть в описании там контакты. Нет, не на недвижимость. У нас контакты есть наличку нашу. А там Татьяна Максимова, наша соведущая, ответит на ваши вопросы по переезду. Либо можете у нее заказать консультацию о переезде в Таиланд. Она вас консультирует по всем вопросам. И не только. В том числе, допустим, если у вас есть интерес к покупке недвижимости, она вам подскажет контакты проверенных годами агентов или агентств недвижимости существующих в Паттайе. Так что, well, но, в общем, я к другому. Красивый, мне он вечером так классно светится, просто огонь. Как-нибудь вечером покажу. Ну и вернемся к нашей теме выпуска. Я считаю, что тест-драйв камеры прошел успешно. Сейчас отправляюсь домой, буду отсматривать, отслушивать и монтировать. И большое спасибо еще раз Анатолию Рыжкову за такую классную камеру, за такой подарок. Ну, просто вот... Угадал, что называется угадал. Я не говорю, что я хочу, хочу экшен-камеру купить. Просто вот так совпало, угадал. Спасибо большое. Вам же, зрителям канала Дом у моря Таиланд, я предлагаю написать в комментариях, как вам такой жанр видео. Я готовлюсь уже потихоньку к нашему отпуску, поездки на букет. И хочу из поездки делать вот такие вот короткие, быстрые, эм, без лишнего монтажа музыки, там, без лишних съемочных заморочек, чтобы так шлеп. Топ, тяп короче, сделал и выпустил в этот же день, как отсняли, ну, или как максимум на следующий день. Быстрые, в общем, выпуски, называются Daily Vlog. Как он такой жанр? Напишите в комментарии, делать и так дальше. Или все-таки заморачиваться и что-то там сложное монтировать с музыкой там и всякими красотами. Спасибо всем. Увидимся в следующих выпусках. Все ссылки нужны в описании. Пока.